В одной таджикской деревне жил таджик Ахмед, его братуха Рамжан, и их девка Иришка, и миллиард таджиков Ахмед, Рамжан, Иришка, три таджика, два таджика и одна таджиточка. ВДВ!